Привет! Вы не уверены, как ваш клиент совершит покупку на сайте, а может просто позвонить в отдел продаж? И поэтому вам важны различные его целевые действия, например, заказ на сайте, звонок, оффлайн действия. Теперь не нужно разрываться на различные цели в настройках компании. В мастере компании можно запустить рекламу с оплатой за конверсии, но при этом можно указать несколько целей и платить только когда клиенты их достигают. Настроить можно в разделе «Целевые действия». Для удобства цели были сгруппированы по разным каналам, откуда могут прийти клиенты, заказ сайта или из приложения, звонок, офлайн действия или другие действия. Выбор вами целей зависит от процесса продажи. Ваш клиент может оформить заказ через сайт или позвонить. Тогда можно строить две цели – оформление заявки на прием или звонок. Вы заплатите за совершение любого из этих действий, а если клиент сначала позвонил, а потом заполнил заявку на сайте, плата спишется за обе цели. В случае интернет-магазина с настроенной электронной коммерцией, клиент может выбрать такие цели e – e-commerce покупка или звонок. Поскольку на сайте настроена электронная коммерция, можно задать приемлемый уровень ДРР – для целей e-commerce покупка. Плата за достижение целей будет рассчитываться динамически, от дохода. Для целей звонок можно установить фиксированную стоимость. Она будет списываться каждый раз, когда покупатель совершает действие. В магазине без электронной коммерции рекламодатель может настроить добавление товара в корзину или оформление заказа. Такие цели соответствуют разным этапам одной воронки продаж. Добавление товара в корзину достигается чаще, с ней алгоритмы получат больше данных о конверсиях, быстрее обучатся и привлекут больше потенциальных покупателей. В процессе покупки клиент совершит оба действия, деньги спишутся за каждое. В таком случае стоимость конечного заказа должна складываться из цены каждого шага. Цена добавления товара в корзину плюс цена оформления заказа равно стоимость конечного заказа. Если вы настроили несколько целей, но выбрали оплату за клики, то деньги будут списываться за переходы на сайт. Алгоритмы учтут заданные цели и подберут аудиторию, которая с наибольшей вероятностью их выполнит. На странице компании вы увидите статистику и сможете анализировать эффективность рекламы по всем заданным целям. Не знаете, как это делать правильно? Подписывайтесь на канал и учитесь это делать бесплатно. Ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До встречи!